Друзья, доброе время суток. Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы на моем канале и Инвестициях в Украине. Сегодня общаемся с Евгением Халыпой. Это мой хороший друг, в какой-то степени наставник, блогер, финансист и, как он себя лично называет э спекулянт. Да, финансовый спекулянт. Живой спекулянт. Да, мне нравится спекулянт. это выражение. Вот, друзья, прежде чем мы начнем, я бы хотел сказать то, что Евгений также является э, блогером, у него есть э, канал Telegram о финансовых рынках, естественно, финансовой аналитике, ссылочка на него будет в описании к этому видео, а также YouTube-канал, на котором более подробно объясняется тематика э, все, все тех же финансовых рынков и много чего интересного вы сможете найти там же. Поэтому welcome, как говорится, ссылки на все будут в описании. Сегодня мы с Женей встретились обсудить очень интересную тему. Я думаю, что для всех будет она актуальна. Это во что можно и нужно будет инвестировать в 2021 году и на что обращать свое внимание. Поэтому не затягиваю, Жень, тебе слово. Друзья, всем привет, слава привет, спасибо, что пригласил на интервью. В условиях по пандемии мы, конечно, вот так вот онлайн. Если бы не пандемия, то, наверное, было бы удобнее встретиться у нас в, в офисе. Есть офис там достаточно удобно и более комфортно брать интервью, общаться и так далее. Но тем не менее имеем то, то что имеем. Кстати, о коронавирусе, да. Если затрагивать тему анализа того, что можно ожидать от текущего года то я так думаю, все согласятся с тем, что э, в этом году не будет такого ажиотажа, таких локдаунов, которые мы видели в 2000, в, в начале 2020, а именно весной. Э, почему? Потому что ну как минимум уже многие переболели, есть антитела, второе у нас идет в, вакцинация человечества да, в мировых масштабах, что та, так также так или иначе, лучше, чем было в прошлом году. То есть, на мой взгляд, стоит исключить тот факт, что э, ну, можно предположить, что пик по пандемии пройден, и в 2021 ситуация будет улучшаться. То есть, и это, естественно, плюс для перевозок, для мировой торговли, для мировых услуг, то есть туризм и так далее. Поэтому, на мой взгляд, это важный фактор, который стоит учитывать. Также стоит помнить о том, что товарищ Трамп у нас вчера уже сказал свое прощальное слово, и сегодня у нас будет инаугурация Байдена, который вечером э, провозгласит свою первую речь на посту президента. Я думаю, что она будет интересная, так как вчера мы слушали Еленко, которую назначили министром финансов. Пока что она еще была вне, не в статусе министра, но тем не менее она... Проговорила три часа и достаточно многое многое с, с, с, сказала. Правда, это еще пока не... Ну, это просто ее видение, да, видение действующего аппарата, который вступает уже сегодня в свои полномочия. В частности, она проговорила, что доллар должен, курс доллара должен определяться, как и другие валюты рынком. То есть она дала на откуп курс доллара и сказала, что ни в коем случае Минфин, ни ФРС не будут прибегать к управлению долларом ради, то есть ну, удешевлять его специально ради того, чтобы получить конкурентное преимущество на мировом рынке. Также мы знаем, что Байден у нас демократ, и он, конечно же, выступает в первую очередь за глобализацию, то есть за глобализацию мировой торговли и мирового рынка. От него уже ждут смягчения в отношениях с Китаем и с Ираном. Но на самом деле вчерашние заявления, первое заявление, которые идут от Байдена, они, кстати, идут в разрез этого мнения, этих ожиданий. Почему? Потому что вчера он, к примеру, ответил на вопросы и сказал, что Китай перегибает палку и его пора, ну, то есть надо с ним действовать и его же методами. То есть на самом деле... Если Китай не пойдет навстречу администрации Байдена, то, наверное, Америка будет и дальше гнуть ту политику, которую принял Трамп. Хотя, между слов, уже проскакивает, что некоторые э, тарифы, которые были введены протекционистски до да, Трампа, они будут отменены по отношению к Китаю. Но так также мы знаем, что... У нас Байден демократ, опять-таки повторюсь, поэтому он за свободные рынки. Есть место, тому, что Ерин уже проговорила, что новая администрация, возможно, начнет повышать налоги, снижение которых было введено Трампом в 2017 году. На самом деле это не на руку, естественно, крупному бизнесу и миллиардерам, да, которые сейчас оторвались от земли окончательно. В этом году, там, то есть, вернее, в 2020-м, со, со, состояние там, топа там что-то подросло на 1,4 триллиона долларов. То есть, ну, прям э, ну, э, разрыв в обществе, да, то есть со, социальное неравенство с действиями кюе с действиями центральных банков очень растет. Понятно, что это может привести к негодованию, электората Трампа, да, то есть это именно рабочие, то есть бедный класс общества в Америке, скажем так, и его все больше и больше. Поэтому наверняка Байден ну, это на, на самом деле прерогатива э, демократов, повышать налоги для богатых, э, потому что они борются за э, социальное равенство. Ну, естественно, были... Было провозглашено, что у нас иммиграционная политика будет меняться тем, кто, кто платил налоги в Штатах в 8 лет. Планируется дать гражданство, что, что, что также интересно на самом деле в плане рынка труда в, в первую очередь. Но э, надо понимать, что ну, это такие долгосрочные взгляды, да, Нам надо понимать, что если человек становится гражданином Америки, то он получает весь соцпакет, который на который рассчитывает гражданин Америки. То есть все в, выплаты по, по безработице, медицинское обслуживание и так далее, то есть это, на мой взгляд, окажет в долгосрочной перспективе давление на дефицит бюджета. Но об этом пока рано, это эта история не от 2021, а куда-нибудь подальше. Вот Что в этом году останется, да, кроме того, что мы знаем о Байдене, что он будет что в его планах обратно восстановить глобализацию, восстановить положение Америки в наднациональных университетах, это имеется в виду институтах, это имеется в виду организации, которые ВОЗ, там, ООН и так далее, и так далее. То есть он будет работать, то есть внешняя политика Америки изменится и будет мягче, чем это было при, при Трампе. Это на руку мировой торговли, а мы знаем, что в условиях глобализации мировая торговля намного имеет больше значимость для доходов компании, чем внутренний рынок. Почему? Потому что внутренний рынок ограничен территориально, да, то есть у него есть границы, а мировой рынок относительно внутреннего не ограничен вообще. Поэтому, конечно же, Доходы компании в первую очередь, в настоящее время зависят от уровня мировой торговли, от уровня тарифов и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что компании получат выгоду от того, что Байден, конечно же, если он будет делать то, что он говорит. Второе и самое и не менее важное, чем... То, то, что мы оценили, да, то есть перспективы по пандемии, это то, что останется огромная денежная масса, которая была влета в 2020 году всеми развитыми центральными банками. Совершенно ну, какие-то космические цифры сейчас денежных масс в совокупности 8 стран. Это Канада, Америка, страна Океане, Япония, Европа, Англия, Швейцария они э, сейчас, совокупная денежная масса этих стран приближается к 55 триллионам долларов. То есть это огромнейшая сумма денег, огромнейшая денежная масса, которая так или иначе рано или поздно будет влита в, в экономику. Э, также мы знаем, что у нас есть новый пакет от Байдена, который подразумевает выплату еще по 1,4 тысячи долларов каждому американцу в качестве помощи Да если это будет принято то естественно это новый толчок для фондовых рынков также это будет толчок для всех в принципе рынков потому что это ликвидность это самое что ни на есть живые доллары которые могут быть потрачены сразу без срока там ну какого-то который присущ к примеру сберегательным депозитом Да если вы разрываете депозит раньше времени то вы лишаетесь там дохода от процента, либо же платите штрафы банку по причине разрыва. Поэтому важно это понимать, что если это произойдет, но на мой взгляд, эти все вещи, которые связаны сейчас со вторым пакетом по помощи, они ненадежны. Почему? Потому что с другой стороны, если это произойдет, то Минфину нужно где-то брать на это деньги. А это, естественно, займы, которые на открытом рынке. да, то есть Минфин одалживает у ФРС, которая печатает, но ну, сейчас это уже условное печатание, да? то есть это электронные деньги, это записи в, в на счетах, то есть это не, не живые доллары, которые печатаются, как, как раньше. Но тем не менее, это деньги, которые есть в обращении в финансовой системе Америки. Вот они одалживают у ФРС, а ФРС, в свою очередь, продает эти облигации на открытом рынке коммерческим банком. Поэтому так или иначе это высосит ликвидность из системы, окажет давление на, на процентные ставки. И для компенсации этого нужно, чтобы ФРС начал расширять снова денежную массу. И причем эти, эти размеры так, такие же колоссальные, как и предыдущие вливания, потому что для того, чтобы исполнить два пакета помощи, которые было Трампа, и если примет Байден, то получится около 4 триллионов долларов. На счету у казначейства сейчас 1,6 триллиона, то есть ну, примерно 1,2 триллиона они могут использовать из того, что есть. и 2,8 – это еще надо влить. При всем при том, что влито было в 2020 всего 3,6 триллиона в качестве денежного мультипликатора М2, то есть это сбережение. Поэтому это окажет, естественно, ну, э, это надо для того, чтобы компенсировать то, то давление, которое может оказать Минфин, если вдруг будет при, при, принят пакет помощи. И понятное дело, что эти деньги так или иначе, они снова попадут на финрынок. Это снова взвинтит цены на залоговые активы, в первую очередь, я подчеркиваю, залоговые, потому что мы, мы знаем, что кредит это не просто кредит и его объем зависят не только от того, есть ли деньги, да, а и повышается ли цена на, на залоговое имущество. То есть, понятное дело, что чем выше цены на, на ценные бумаги, на недвижку, на золото и так далее, то есть то, что можно заложить. И если есть для кредитования деньги, то, конечно же, Повышение цен на залоговые активы приведет к платежеспособности заемщика и денег будет даваться все, все больше и больше в долг. Но это пирамида, которая рано или поздно лопнет. Я не думаю, что она лопнет в текущем году. Почему? Потому что это экономические процессы, они достаточно длительные, имеют огромный временной Я думаю, что, в принципе, это реально, примерно там, ну, начиная с 2022, все будет зависеть от инфляции. Вот, кстати, об инфляции, это один из рисков того, это один из рисков в оценках активов в текущем году, то есть это вот та самая инфляция, о которой уже, кстати, заговорили многие и многие крупные аналитики западные. Мы... Мы... Жень, я тебя перерву ненадолго, хотел бы, пока а. ты не перешел к инфляции, я хотел бы тебе как раз задать еще вопрос по поводу КУЕ, потому что он меня интересует. Я думаю, интересует тоже наших зрителей. Смотри, перед, перед вопросом хотел бы обратиться немного к истории, потому что вдруг кто-то не знает, откуда вообще взялась эта политика денежного смягчения, так называемая. Да, в 1987 году был такой председатель ФРС Алан Гринспен. Так вот, собственно, с него началась история Куе. И назвал Уолл-стрит назвал эту политику пут опцион Гринспена. После него, как бы, так как эта политика на себя оправдала, продолжали все последующие председатели ФРС. Но а, также существует мнение, то, что многие винят его в кризисе Доткома в том, вот именно в этой политике а, смягчения. На сегодняшний день, насколько я знаю, да, Павел предпринял прям огромнейшее вливание, и ты говоришь то, что, в принципе, это также может повлечь за собой, ну, определенный крах. И когда ты считаешь, вот, он может произойти, собственно? И может ли он произойти именно из-за этого, из-за этого огромного вливания денег? Давай, может, мы сейчас закончим с тем, что ожидать на рынке, а это мы вынесем в часть о рисках. То есть о рисках mm -hmm. того, что может произойти, что, что может изменить да, ход, ход, этих, ну, ход прогноза. Потому что это огром... сейчас, сейчас эта тема она обсуждается очень многими, и причем многими крупными западными аналитиками, экономистами, чиновниками, в том числе членами ФРС, и Минфина и так далее. То есть это проблема, которая может стать э, спусковым крючком для по-настоящему, по настоящего экономического кризиса. То, то, что мы увидели в 2020, вот весной 2020, это был финансовый кризис, то есть это был кризис ликвидности, не хватало долларов из-за из того, что доллары сгорали. Сгорали как? Э то, что было взято в долг, оно обнулилось. То есть ну, и выпало примерно, то только в Штатах, около 1-4 триллиона долларов, они провалились в, в, в, в дыру, то есть это невозвратные кредиты были. То есть э как, как компания обозначает, что они банкрот, все, это дефолт они не возвращают ничего. И вот, вот это был финансовый кризис, то есть кризис долларовой ликвидности. Его и, и спасли тем, что первое, влили колоссальное количество долларов, второе, открыли своп-линии с, с ведущими банками, то есть для быстрого обмена тех дыр, которые образовываются по доллару на международном рынке но мы еще не видели экономического кризиса. И в принципе, я считаю, что мы, ну, уже по, по ходу я уже отвечаю на вопрос. Да, мы, я думаю, что мы в цикле, как конца 90-х сейчас. где-то вот примерно, похожая история была в то время, тогда, в 98-м, триггером был финансового кризиса, была история с азиатскими странами, с тиграми Японией которая перекинулась на Россию. И тогда Россия впервые уже, Россия как государство, объявила дефолт по долговым обязательствам. Вот. Это, это, это спричанило на украинский момент. Привело. Повлекло, да, за, Повлекло за собой да, кризис на финрынках, но он очень быстро восстановился. И в начале, начале 2000-х СНГ 500 уже переписал исторический максимум. То есть он длился буквально тоже около года, но в то время не было такого менеджмента в области управления государственными рынками и финансами. То есть сейчас мы, мы должны понимать, что теории, они, те, теории управления государством, теории, те, теории управления монетарной политикой, они с каждым кризисом все лучше и лучше. Поэтому да, даже сами принципы прогнозирования, они лучше. Мы даже это увидели на примере действий ФРС, которая еще до кризиса, вот до начала 2020, в 2019-м уже начала понижать ставки. То есть она уже, она уже при, при, предсказывала то, что будет кризис. Тут не, не важно, была ли это пандемия или нет. Если бы не пандемия, то он бы все равно случился бы, но, но немного позже. Но все шло к тому, что деловая активность снижалась, было перепроизводство в Штатах. Естественно, что это привело бы к циклу рецессии, понятное дело. Но вот пандемия лишь ускорила. Вот, поэтому я считаю, что мы плюс-минус в 98-99 и до кризиса полноценного экономического несколько лет. Но мы должны понимать, что опять-таки теории эффективнее. И поэтому те сроки, которые были в то время, они могут быть как более растянуты, так и более сжатыми. Почему? Потому что те вливания, которые есть сейчас, они беспрецедентные. У нас э, М2 в Штатах вы, вы, выросла на 25% выше прошлого года. И это просто уникально. То есть раньше, да, даже если взять там, кризис 2008 года, но тогда рост был там, около 10% всего, сейчас 25%. И это только в Штатах. Та же история в Европе, в Японии, то есть все, все главные центральные банки так действуют. На мой взгляд, если они не создадут ну, хотя бы ну, какой-то национальный монетарный институт, типа как МВФ там, да, ну, и так далее, но чтобы он был последней кредитной инстанцией. Эти типа, попытки уже предпринимались, кстати, при, при Гринспене тоже. И были встречи. Вот по сути, то, то, ту коалицию, которую мы увидели по своп-линиям долларовым между банками мировыми, это и есть то сплочение, которое присуще вот такой организации. Она не объявлена еще пока, да, но, но, но тем не менее правила уже есть. И каждый год э, главы Центральных банков и Минфинов, ведущих стран нет, они встречаются и разрабатывает планы, как действовать там, и так, далее, и так далее. То есть она уже есть, по сути, она не объявлена. И тогда э, любой центральный банк, если у него будет кризис ли, ликвидности, вместо того, чтобы со создавать деньги у себя внутри, он может взять у этого банка, который надо остальными ба банками. То есть, по сути, это те же функции, которые выполняет центральный банк в стране, вот такой будет мировой банке. Я думаю, что он будет, потому что это панацея от QE. Иначе, иначе что? Иначе эти деньги, они идут на финрынки, и мы уже видим, что начинают дуться пузыри. Пузыри на рынках приводят к росту инфляции, естественно, и в первую очередь пузыри на товарных рынках. Понятное дело, что чем дороже товары, тем у нас идет рост инфляции предложения. То есть когда из-за того, что растут цены ресурсов, растут издержки предприятий, которые перекладываются на потребителя. То есть не, компания не, не будет понижать прибыль, да, она будет эти издержки обязательно перекладывать. Ну, может быть, не, не все 100%, но, но, но большую часть однозначно. И мы видим сейчас рост товарно-сырьевого рынка, который был внизу цикла, крупного цикла. И мы увидели, к примеру, рост зерновых на, на прошлой да, неделе, которые явно указывают на, на то, что продовольственная инфляция будет расти дальше. Мы, мы видим высокие цены по энергетике на рынке металлов. То есть это все то, чем что участвуют в производстве товаров. Поэтому, так или иначе, то, что делается через QE, с одной стороны, да, они спасли мировую экономику от экономического кризиса, в дыры на финном на, на международном. Но тем самым они с другой стороны раздули, начали дуть пузырь, который, кстати, вот ты, ты прав о том, что это было в доткомах. Вот так, тогда была такая же история, и, и Гринспен в своей книге это описывает: он переложил ответственность на самом деле в книге на рынок. То есть рынок оказался неправ, то есть его оценки оказались нерациональными. Но перекладывать ответственность на рынок нельзя. Потому что рынок на той рынок, что там, там работает только выгода. Если есть деньги, если рынок растет, то, то почему его не покупать? И эта история, она превращается в самосбывающийся прогноз, и рынок растет условно бесконечно, надувая пузырь. И пузырь уже сейчас есть, Но ну, есть не пузырь, а зародыши этого пузыря. Почему? Потому что э, price earning, да, то есть это доходность на акцию у нас, то есть цена относительно до доходности у нас уже дуется. И что самое интересное, EPS, это обратный price earning, он идет вниз. То есть это уникальный случай, говорящий о том, что цены фондового рынка акций в, в Америке не скорректировались достаточным образом. Поэтому это еще впереди. И вот то, что касается этого риска, он очень огромный этот риск, но опять-таки я, я повторюсь, что это макроэкономические оценки, у них есть ну, большие лайки. Надо следить в первую очередь за инфляцией. Поэтому следить не за инфляцией, которая идет от, ну, официально, да, а следить за, за инфляционными ожиданиями, они более быстро. Так вот, сейчас у нас инфляционное ожидание, то есть премия, инфляционная премия, которая закладывается в доходность длинных трижерий с 5-10 лет, она уже до, до, достигала 2,1%. То есть мы знаем, что ФРС, и Пау еще раз это продублировал, ну, наверное, в виде ожидаемой инфляции, да, он, он опять уточнил, что ФРС не будет смотреть локально на инфляцию, она их не интересует. То есть локально они могут допустить и 3%, к примеру, да, инфляция. Они будут смотреть на среднегодовую инфляцию в 2%. То есть внутри года она может превышать 2%, но в среднем... То есть можно взять и, и на калькуляторе все да условно, все месяцы, которые были до, до, до момента оценки инфляции, ну и прикинуть, как, когда будет вмешиваться в ФРС хотя бы с риторикой того, что будет его ужесточение. Конечно, они будут следить и следят за финансовым рынком. Гринспен опять-таки в своей книге об этом указывал, что в момент, когда дулся пузырь в .com в начале двухтысячных они постоянно следили за ценами на фондовом рынке. И когда он рос 2-2 недели каждый день, закрывался за выше, они понимали, что, что плохо. Да, дело идет к кризису, к финансовому да, к кризису, потому что идет пузырь. Вот. И что они будут делать? Ну, понятное дело, чтобы сдуть пузырь, нужно, в первую очередь, повысить ставки. Зачем его сдувать? Э инфляция. То есть дело все, все упирается в то, что рост цен снижает покупательскую способность доллара, снижает рост реальной экономики, повышает неравенство в, в обществе, то есть несет в себе кучу негатива для чиновников. А чиновники у нас -то товарищи, э, как они, популисты, да, то есть и они борются за электорат, им надо, чтобы... Чтобы все были довольны, чтобы их избиратели их переизбрали на второй срок. Поэтому они борются с тем, чтобы покупательская способность доллара оставалась устойчивой, чтобы, люди, чтобы растущая инфляция не съедала реальную за, за, за, зарплату, чтобы темпы роста зарплат были выше, чем темпы роста инфляции. Вот поэтому инфляция блока И вот э, то, что есть QE сейчас, и, и, и я еще уточнил, да, что если примут второй пакет помощи, то ФРС придется влить около 2 триллионов свежих денег. Пусть это будет не сразу, а постепенно, но, но тем не менее. То есть это продолжение QE, и деньги эти будут на, наверняка идти частично на рынке, на рынок недвижимости, на, на рынок золота, уверен, был больше, чем уверен. И это вот приведет к инфляции. Я думаю, что это еще, несмотря на то, что у нас не расширился спрос, да? то есть мы должны понимать, что как только закончится локдаун и как только все оживет, люди начнут тратить деньги, и в любом случае инфляция спроса, она живет тоже. Пусть это будет не, не так, как там в восемнадцатом, да, когда шел шел рост инфляции в Штатах, но тем не менее, это, это то, тоже будет как копеечка в общий такой котел роста цен. Да? Это надо понимать. Вот, это главный риск, то есть это вот мы обсудили то, что может испортить инвесторам всю картину в текущем году. Но я не думаю, что это будет раньше осени, потому что часто лето у нас это низкий сезон деловой активности, то есть вряд ли летом будут у нас идти рост инфляции, будут идти рост инфляции, да? Весной мы еще видим, что пока еще есть локдауны и так далее, и так далее, то есть в принципе вряд ли это будет и весной, то есть получается, что это уже осень, осень или зима вот грань 2021-22. но нужно следить за, за показателем этой, этой самой инфляции, потому что вот оттуда будут и расти ноги ужесточение денежно-кредитной политики. Даже если первый раз Паул скажет, типа что мы рассматриваем там, да, эту, это сворачивание QE, это, конечно же, обрушит сразу же сразу, Но я думаю, что минус там, 5% это однозначно от цены. Вот. Теперь я думаю, что, наверное, люди хотят услышать мнение о том, что же все-таки, на что обращать внимание. Правильно это понимаю? Да, однозначно ты прав. Я еще хотел у тебя спросить про защитные активы. Что ты относительно их можешь сказать на данном? Слушай, ну, защитные активы, вот смотри, опять-таки отталкиваемся сейчас от того, что у нас сейчас есть. Есть, нету Трампа, это уже позитив. Байден, Байден конечно, вот за то, чтобы повысить налоги, но пока это разговоры, да, то есть пока нету действий. Сегодня мы от него услышим, что он думает в ближайшем будущем. То есть, вот это, на мой взгляд, сегодня важная будет важная речь первая речь Байдена о первых шагах в политике Америки. Вот это будет главное, если будет, отложено, если будет постепенное повышение налогов, либо оно будет отложено там на второе полугодие, то это позитив для рынка сразу то есть да, даже вот в, в, вроде бы того чего нету да вот и даже это и вызовет позитив потому что от него многие ждут роста этих налогов это я сейчас об, об оценке аппетита к риску да? то есть для того чтобы оценить перспективу защитных активов нужно оценить э, аппетит к риску если он есть то они будут снижаться. Если его нету, то есть у нас рисков, значит они будут, понятно дело, что, что расти. И в первую очередь, кстати, это, это и перспективы золота, между прочим. Что я, я на самом деле подумывал, его сегодня и зашарить на самом деле, потому что я, я думаю, что если Байден что-то ляпнется сегодня да, в пользу рынка, то это может обрушить золото. Вот, поэтому я думаю, что, ну, опять-таки, оценки аппетита к риску, да, то есть мы имеем сейчас рост инфляционных ожиданий, это рост аппетита к риску. То есть это уже есть, это уже очевидно. Я думаю, что этот тренд, он будет еще держаться однозначно. Снижение доходности, рост до, доходности длинных трежелиц. 10 сейчас растут, пробили там трендовые диагонали, есть, есть потенциал роста, то есть это означает, что их распродают, потому что доходность прямо, прямо пропорциональна стоимости отражения, да, облигации в целом. Вот, то есть это, это тоже копеечка в, к аппетиту, к риску, к росту, аппетиту, к риску. Третье, Вопрос сейчас будет в политике Байдена. Да, если, если он жестко будет высказываться о росте налогов для э, компаний и богатых людей, то, конечно же, э, это в первую очередь снизит доходы компаний. То есть им придется меньше реинвестировать, либо меньше... Ну, то есть это, это плохо, да, в целом это плохо. Поэтому это то, тоже может э, аукнуться и на рынках. Это тоже будет... Это уже копеечка рисков, потому что снижение доходности, снижение цен акции это рисков. Люди уходят из фондового рынка и переходят на долговой да, рынок, чтобы э, как-то как сберечь капитал и хоть что-нибудь что да, получить. Вот от этого будет все, все плясать. Второе, еще там, это уже, это уже у нас четвертое пока 2-1 в пользу рисков, да? Куча денег – это рискованно естественно. Плюс они дешевые, они бесплатные. По, по, почему бесплатные? Потому что реальная ставка отрицательная. То есть инфля... э, ставка минус инфляция год, годовая – отрицательное значение. То есть ты берешь сейчас деньги, а отдаешь их дешевле, потому что со, со временем они теряют покупательскую способность. То есть ты, ты можешь их сейчас взять и, и вкинуть на рынки. С этим борются с ужесточением э, ба, банковского регулирования. Сейчас ну, мы, мы знаем, что в Европе открыть счет практически нереально, даже внутри, да, даже резидентам они страдают из-за из того, что идут поборы за открытие счета, за его обслуживание, потому что банки потеряли доходность э, с, э, банковскую маржу, да, потому что у них Ставки очень низкие и поэтому это минус банкам и, ну, и, и на самом деле поэтому банки в Европе у нас и на лаях, потому что они потеряли тот источник дохода, от которых который их питал столетиями. То есть это результат отрицательных ставок. Вот, то есть можно сейчас взять да, в банке там условно овердрафт там, либо еще чего вот, то и кинуть их на, на рынок. То есть это, это опять-таки риск, plotted, используя риск. То есть ну, получается, э, э, все складывается, упрется, в, что будет менять политику, опираясь на то, что будет происходить с фискальной политикой, то есть с бюджетной кредитной с тем, что будет... Делать новая администрация. Пока что я думаю, что на пороге снижения, глобального снижения э, рисков и роста золота. К этому относятся длинные отражения, ну и в принципе гособлигации, да, любые. К этому относятся фунт, иена. Да, в общем-то, и все. То есть это вот такие базовые классы, базовые защитные активы вот этого класса. Спасибо большое, Жень. Относительно вот золота интересная ситуация, да. Я так понимаю, то, что если ты собираешься его шортить, понятное дело, не собираешься, то есть смысла смотреть на него пока еще нету. Вот. но что ты скажешь относительно золотодобытчиков? Потому что я смотрел недавно и просматривается такая тенденция, то что а, они сейчас ну, достаточно на, на, находятся на своих лоях, но а, интересны для рассмотрения и в моменте их роста они показывают более, ну, как большую доходность, чем инвестиция напрямую непосредственно в золото, там не ну, неважно как, напрямую или же через фонды да, различные. Mm -hmm. И мне помнится, мы летом еще с тобой общались, ты говорил по поводу, опять-таки, золота и серебра, и больше ты делал оценку как раз на серебро, и именно, опять-таки, на добытчиков, а не на сам драгметалл. Вот Сейчас, как ситуация обстоит, с серебром и вот этими добытчиками. Смотри, я думаю, что первая волна роста товарно сырьевого рынка, она заканчивается сейчас. То есть ей уже год, она длится там с марта месяца, слоев марта месяца 20, когда был кризис на рынках. И вот она длится уже около, ну там плюс-минус год, до да, 10 месяцев. Я думаю, что она, она сейчас упирается в свои хаи, потому что э, товарный рынок сильно перекуплен. Все классы, то есть взять там медь, взять там нефть, да, вот даже нефть ну, тоже уже перекуплена. Взять, ну, золото корректируется, и серебро корректируется, взять зерновые и так далее. То есть так или иначе... Серебро у нас такой металл, он промежуточный. Да? То есть он, он как бы и банковский, но и промышленный, но и в промышленности он используется широко. Поэтому я думаю, что его можно отнести к классу сырьевого рынка. Ну, и на него оказывает, естественно, и динамика золота, то есть банковского металла. Поэтому -то он и растет активнее серебро в моменты рискон, в моменты расширения экономики. Он растет одновременно с золотом раз, еще и плюс одновременно с металлами два. То есть у него есть более внушительный импульс. Стоит понимать, что раз мы говорим об инвестициях, то это совсем другие сроки. То есть мы рассуждаем в рамках года и больше. То есть это меняет всю картину почему рынки росли да, в момент, когда бушевала пандемия весной, уже поздней да, весной, летом, когда все говорили о том, что осенью будет вторая волна, которая не сбила рынки. Потому что капиталы, крупные управляющие, крупные капиталы, они смотрят в разрезе там, нескольких лет, пяти лет, двух лет, 10 лет, то есть они инвестируют на длинные сроки. И, конечно же, они исключают тот факт, что сейчас… То есть то, что сейчас плохо, не говорит о том, что будет плохо. Да? То есть будет хорошо, этого не будет всего в будущем. Вот это и э, прайсит рынок сейчас. Поэтому если мыслить в таком ключе, то есть рассчитывать сделки там на год и более, то стоит уже обращать внимание не на локдауны и на пандемию, а обращать внимание на инфляцию в первую очередь, потому что она приведет к тому, что будет сворачиваться QE и так далее. Тем не менее, если мы говорим локально, то есть что сейчас и что будет через год, то сейчас, я думаю, будет коррекция продолжаться. И на фоне коррекции товарного рынка, конечно же, и золото не устоит. Единственное, что его может поддержать, это волна рисков, естественно которую мы сейчас, по сути, и не просим. Да? Но при этом бычий рынок на рынке золота и, в принципе, металлов, на мой взгляд, еще не исчерпал себя. Почему Потому что рынок золота, в первую очередь, это защитный рынок. А защитный от чего? От того, что реальная ставка отрицательна. То есть это минус крупным фондам, пенсионным, сувенир, суверенным фондам, те же фонды Са Са Саудовской Аравии, те же, тот же фонд Норвегии, триллионы, да, и, известно. Они все инвестируют э, в безрисковые активы. Ну, условно, да, без, безрисковые, то есть это в государственные облигации. Почему не в акции? Потому что это деньги налогоплательщиков, это деньги от продажи природных ресурсов, которые принадлежат в, в всей нации. да, То есть они как у нас там. Олигарху, да, к примеру. Поэтому они не имеют права рисковать этими деньгами. И если у нас отрицательная доходность э, по гособлигациям, то куда еще девать эти деньги? То есть ведь надо же приумножать, поэтому это золото, естественно. То есть мы увидели это ралли, потому что э, э, все знали, ожидали и понимали, что будет снижение ставок и нет смысла оставаться. В, ну, то есть, нет смысла покупать новые облигации. Все перекинули золото. Золото это по сути твердая да, валюта. То есть пусть там уже нету золотого стандарта. Но тем не менее, центральные банки также покупают золото для обеспечения своих резервов, да, то есть денежной массы. Чем больше денег, тем, естественно, больше покупается в запасе золота. Ну, и, и валют тех стран, с кем идет активная тор торговля этой страны. Вот, поэтому я считаю, что с ростом инфляции, конечно же, реальная ставка будет снижаться еще глубже и глубже. Это прямо э, зависит от роста золота. То есть я думаю, что долгосрочно золото еще не исчерпало свой лонг. Просто сейчас нужно, э, сейчас очень бычий кон консенсус э, сформировался на рынке драгметаллов. Все ожидают роста там, страшного и по золоту, там, кто, кто просит и 3 тысячи, и выше. Скорее всего, это будет, но это будет не так, как все ждут сразу. Да? Это будет через перелом, через вытряхивание с рынка, негативные заголовки, что все, золото никому не интересно и так далее, и так далее. Вот тогда оно развернется. Поэтому я думаю, что локально заходить... Даже на среднесрочную перспективу, наверное, не стоит, либо же стоит но брать там, 20% от планируемой позиции, да, к примеру. Те же э, майнеры, они зависят не только от цен на производимую продукцию, но и от цен на фондовом рынке в целом. Поэтому тут нам надо понимать, что майнера оценить сложнее, чем сам товар. Потому что майнер это компания, у нее есть потоки, у нее есть расходы, доходы, у нее есть финанчетность, плюс майнер это часть крупного рынка. Да, то есть нам надо по понимать перспективы общего рынка, куда он будет двигаться. Да? Понятное дело, что если у нас и общий рынок идет в рост, и котировки товара, производимого этим майнером, идет в рост, то, то, конечно, он растет активнее, чем сам товар, потому что у него есть две составляющая, не одна, как, у, как на товарном рынке. Если говорить о перспективах S&P 500, то я думаю, что учитывая то, что я проговорил, учитывая тот позитив, который планируется в, в, в этом году и который, кстати, уже играется крупными управляющими, и мы видим, что S&P не падает ни в какую, ни при каких условиях. То есть, Любые локдауны проглатываются, и цена переписывает хай. Пусть медленно, но переписывает. Вот. Я думаю, что перспективы позитивные, как для фондового рынка, так и для металлов. Но я так думаю, что со второй половины полугода, ну, со, во, во вторую половину этого года. Сейчас может быть некая заминка, потому как я ожидаю коррекцию на сырьевом рынке. Наверняка есть шансы. Кстати, о долларе. Еще вот, да, интересная тема о долларе, потому что доллар сейчас, на мой взгляд, это первоочередное в оценках аппетита к риску. Странно, почему я о нем не, не проговорил, потому что э, снижение доллара сейчас отображает баланс спроса и предложения этого доллара на международном рынке и внутри Америки. То есть э, мы, мы знаем, что у нас есть избыток долларов, э, который с, сформирован искусственно в ФРС и международными банками для того, чтобы в то, в то время это надо было для мотания дыр А Сейчас, э, ну, на мой взгляд, доллар уже падает, но ну, ну, ну, ну, тоже без малого года что не соответствовало росту фондового и товарно-сырьевого рынков. Поэтому я думаю, что он тоже упирается в свои логи И, конечно же, отскок доллара и его пока что коррекционный рост, я не, я не прогнозирую, что доллар разворачивается. Да, я прогнозирую, что пора остановиться, поскольку, на мой взгляд, монетарная политика у ФРС пока остается прежней, то есть они за избыток долларов. Поэтому пока это коррекция. Дальше, я думаю, что возможно дальнейшее погружение, но надо будет решать все по месту, потому что все может к тому времени измениться. Так вот, рост коррекционного доллара, конечно, окажет давление на сырьевые рынки, в том числе и на золото. Поэтому локально, я думаю, что гнаться пока за котировками не стоит. Нужно подождать отката. Наверное, это будет уже весной, потому что коррекция после такого глобального супертренда да, на, на сырьевом рынке и на долларе, это, конечно же, история не о месячной коррекции, это история о квартале, а может быть и полугодия. И после чего, я думаю, что к тому времени уже сформируется свежая календура и можно будет оценить перспективы. Ну и если все окей, если все идет по, по нашему плану, то можно брать смело и брать ну, в разрезе, наверное, на год. Но опять-таки инфляция, надо ждать, что будет с ней. Понятно, большое спасибо. Ну и, наверное, давай подведем уже итог. Мы без малого часа практически общаемся. Отлично. Да, давай подведем итог всему вышесказанному. Тезисно, конкретно, какие активы, в какую сторону смотреть инвесторам. На сегодня я считаю, что аппетит к риску перевешивает, поэтому рисковые активы имеют перспективу расти дальше. Локально я становлюсь против товарно-сырьевого рынка и против мажоров, то есть против евро и так, далее, и так далее, то есть за коррекционный рост доллара. Если говорить это о спекулятивных да, горизонтах, то есть это локально примерно в разрезе там, на 2-3 месяца. Если говорить глобально о, об инвестиционных да, горизонтах, то есть до, до конца года и на следующий год, то, на мой взгляд, перспективы роста фондового рынка Америки, они остаются и, на мой взгляд, пока ненадежные. Второе, я думаю, что после коррекции продолжит рост золота и серебро. То есть вот эти, этих два класса, их надо выделить, потому что я думаю, что там еще потенциал роста не исчерпан. После коррекции на рынке, в валютном рынке, я думаю, если не изменится политика ФРС, это, ну, опять-таки, ближе, ближе к лету уже, скорее всего, я думаю, обратно становиться против доллара, то есть я думаю, что он дальше будет слабить. Но нужно следить обязательно за инфляцией, потому что она будет краеугольным камнем. В монетарной политике ФРС, ну и понятное дело, что нужно следить за тем, э, как новая администрация да, будет вводить и не, или не будет вводить э, повышение налогов. То есть понятное дело, что повышение налогов изымит часть ликвидности, э, сделает компании более бедными, да, то есть у них за, заберут часть прибыли. Это, конечно, плохо. Ну, надо следить, как это будет сделано, да, за программами, что, что будет предлагаться. Вот, Я думаю, что риска в этом году будет меньше, чем в прошлом, потому что у нас все-таки как-никак уже год истории про пандемию. И я думаю, что с весны после углубления в, вакцинации все будет смягчаться и экономика мировая начнет работать. Ну, вместе с ней, понятное дело, живет и мировая торговля, что хорошо для компаний. То есть я думаю, что вот если отнести историю про инфляцию и про новую политику Байдена, все хорошо и для инвесторов э, переживать не зачем. Да? То есть те, кто держит ланги по, по каким-то инвестиционным историям американского рынка, их можно продолжать держать несмотря на, на возможную коррекцию, которую, кстати, мож, можно будет и выкупить. Да, то есть реинвестировать ре, ре полученное э, и таким образом еще и улучшить пер, перспективы. Ну и в качестве риска нужно следить то есть за оценкой риска. Да, надо следить за, за инфляцией, политикой ФРС, ну, и риторикой как ты, в первую очередь, и э, планами новой администрации по поводу повышения налогов. Вот так. Все предельно ясно. Женя, огромное тебе спасибо. Я думаю, что нашим зрителям, в принципе, будет очень интересно послушать твое мнение на этот счет. Вот, Но у меня, в принципе, добавить нечего. Все, что хотел у тебя спросить, я спросил. Друзья, если у вас останутся какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Я обязательно их передам Жене. Думаю, что он на них ответит, даст когда развернутый ответ либо у себя в Телеграме, либо вообще на YouTube-канале, и вы в любом случае его получите. Вот, но на, на этом, наверное, будем заканчивать. Женя, большое тебе спасибо. Спасибо, Слава, за приглашение. Спасибо, друзья, всем пока. Да, ребята, всем пока, до новых встреч, подписывайтесь на канал.